То это такой раз какую-то политика, наверное. А вот, собственно, камушки, на них можно посмотреть. Гляньте, как тут! Ух ты! Ух ты! Вот это очень красивая камня прямо. Если вы музыкант, вот это то, что надо. Тут прям такие конфеты для любителей конфеток из заколочки и антарный. Очень много интересных креативных идей. Девочки, ну что, вы бы такое носили? Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Подпишитесь, пожалуйста, нажмите колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых видео. Друзья, в этом выпуске я покажу вам невероятный музей в Польше, в Гданске. Я специально полетел в этот город, чтобы посмотреть и посетить этот музей янтаря. Здесь будут выставлены... Просто невероятные экспонаты стоимостью десятки тысяч долларов. Вы такой можете, конечно же, посмотреть вживую, прилететь в Куданьск или в этом выпуске. Также немножко прогуляемся по городу, покажу какой вот он сейчас, какой вот он осенью, если... Тема эта, интересно, продолжайте смотреть, друзья, также участвуйте в э, видео, пишите комментарии для участия в конкурсе и розыгрыше монеты 10 гривен, совсем скоро я разыграю, ссылочка на это видео будет в описании, и спасибо, что смотрите, обязательно поддержите лайком, если хотите новый выпуск поскорее, ну что, поехали! Так, ну что, у меня 30 место, буду заходить через э, второй такой посадочный трап так, ну что прилетели в данск на улице свежу и что будем грузиться вот чудненькие автобусы и отправляться уже дальше вот такой вот самолет ну, выглядит очень тепло эти огоньки вообще тепло тепло на честной вход интересно как фонари выглядят на этом Воу. в городе есть бесплатный гид записаться на тур можно в центре города, вот такой гид у нас. Привет, меня зовут Миша, хочу представить бесплатный тур по Агданску, приезжайте в Агданск и несомненно посетите центр города, костел Святой Марии, музей Второй мировой войны, национальный музей, ну и, конечно, наших красивых женщин. Что это? Ну, двигателем? Да. темно не видно было, что это такое? красивые такие яркие цветы, а там дальше гляньте какие машины. Офигеть. Красивый лев. Старый город. Такая машина, выездная, вы, а, прямо с колоколами вам настроит ваше настроение. Такой довольно интересный, прикольно. Старидный корабль. Гляньте. И можно на нем, собственно, немножко покататься. Там и перекусить, я думаю, можно, и покататься на нем. Гляньте, классно за дизайнер его. Такой довольно стильный. Сейчас, кстати, в Даньске идет дождь. Такая да, погода не очень клевая, но. Так как экскурсия продолжается, приходится гулять, смотреть, но я не знаю, не знаю, насколько долго хватит меня на эту экскурсию. Гляньте, какой корабль. Ой, Уличный фестиваль еды как то небольшой. Вот такой интересный фонтан. Гляньте, какие левые. В этом соборе очень высокие потолки и сверху размещены звезды и вы можете купить за большой донат себе вот такую одну звезду разместить ее на потолке как вам идея монетизации вот такие вот можно брать в прокат для них необходимы а, лицензия на вождение в права. А, оплачивая с полностью с карточки через интернет-приложение единственный минус что если у вас нет симки то.. Очень ну, проблематично забронировать вот такую штуку. Приходится местную симку брать, ну, либо искать какое-то место, где рядышком есть Wi-Fi. Но очень круто. Какие-то янтарные штуки. Вот Прям небольшой магазинчик, в котором можно и часы посмотреть, гляньте, и а, разные медали, ордена. Вот ну, круче всего, конечно, янтарные изделия. А вот The Price он. 400 Вот он, музей инвентаря. Поднимаемся, поднимаемся повыше, куда-нибудь сразу вверх, чтобы было удобнее спускаться вниз, заходя в разные-разные залы. В целом, меня очень советовали и этот музей, так что сейчас с вами зайдем, посмотрим, что же тут есть. Фух. Идем по максимуму наверх. Еще. можно подняться конкретно еще выше, блять, какие эти веревочки. Подняться, подняться выше, чтобы выйти на крышную башню. Отдельно 5 злотых это все стоит, так вход 12 злотых. Вот такие вот обзорные эти. Даже есть возможность посмотреть диораму. Вот это у нас вид на Агданск. Довольно такие интересные. Видим крыши домов, колесо обозрения, на которое я так не доехал пока. Вот, домики, парковка, какое производство, ну, э, а, это, это у нас корабли, которые э, могут грузить что-то, э, краны, которые грузят что-то на корабли. Нужно почитать, собственно, о домах, о достопримечательность, вид на главную аллею. Ну что, гляньте, вот эти, собственно, символы города, а вот они стоят с этой стороны и другой очень не очень прикольно подсвечивается кстати довольно дорогая улица вот мы заходили в ресторан смотрели ну чуть дороже на порядок хотя не критично это непонятно что такое как с подсветки снизу сделать чтобы можно было видеть что конкретно в янтаре и насколько вот он красивый то есть там листы так что тут у нас украшения типа по-другому выставка выставлены чем в калининграде да то есть как-то так вот цвет такой... более более яркий что ли тут камни вот очень красивый янтарь прям такой белоснежный колесница сейчас обрабатываю янтарь скорее взял да? современный 91 год -й. 2002 -й. а здесь ну да, современный 2013 год вот. да тут, тут что-то поинтереснее в плане янтарь сам по себе довольно старый гляньте какой ну, тоже современное такое искусство, мне кажется, это все, то, что сейчас, собственно, делают производство для, наверное, галерей, для каких-то, может быть, тематических показов. Если кто знает, пожалуйста, напишите, кто какие у мнения еще по поводу этих, этой выставки. О, какие камушки, как можно носить, оказывается. На подвески, Даже бабочку можно сделать. Хотели бы такую бабочку одеть? Вот, гляньте, как уф. Представьте, какая конструкция, сколько Капец. Микки Маус, что ли? Добрый друзья. Если вы музыкант, вот это то, что надо. Коллекция для музыкантов. крошки с щетками видимо для бухгалтеров Колечко и тулон. Блин, украшения. Главное не зацепиться нигде. Таким платьем. Ну, Тут вообще полный класс. Янтарная гитара. конфеты для любителей конфеток и заколочки и янтарные очень много интересных креативных идей на да, как можно сделать себе а, жрелье из янтаря штучки ну мне тоже кажется что это но это все тоже современные, на да, 2000-минедыщие то, что сейчас, реально в тренде, то, что сейчас можно носить, гляньте, да, не то, что вот прям старинное, а вот современно как обработать и подать это стильно. Вот так, такая тенденция, как я понял. Ну что ж, стильная мода из янтаря. Девочки, ну что, вы бы такое носили? Довольно экспериментально. Комнатка, очень низкие потолки, но сюда стоит зайти, потому что, гляньте, что здесь. И она создана, конечно же, ну это не, не цельные куски янтаря, потому что таких огромных просто невозможно найти, чтобы вырезать, создать такую вот композицию. Но она довольно подобрана, видите, как яркие-яркие цвета янтаря, и это прям какая-то невероятная шкатулка или что-то такое янтарное какого года, то 2005 -го, то есть современная композиция, да, обалдеть просто. У нас это 2005 год. Дядька. И даже видно, когда состыковывали кусочки янтаря, чтобы сделать такую вот э, скульптуру. Угу. такая выставка 206 кто это такой раз? нас какой-то политика наверное да так, что мы тут видим корабль. корабль воу ребятки это янтарный корабль на ну, каком прям вообще здоровенная эта да? штука тут вот такая экспозиция темновато конечно по свету Пандилавр для свечей. Довольно интересно, потому что янтарь-то плавится. Вы сделали сочетание огня и янтаря. Интересно было бы свечи поставить, посмотреть, как они со свечами смотрятся. Это те, кто любит шахтаты. Это Вау. Смотрите, какие. Шахматы и янтарная доска. там у нас можно посмотреть небольшие вкрапления камушки или что там, как это сделали непонятно. Это пивная чашка. Гляньте, какой сделали на Золотые гранаты. Виноград. Обалденно просто. Вот. Старенький янтарь. А, Воут. Apple. Яблочко. Блядь, типа красиво добывали янтар янтарь, янтарь гляньте, вот эти вот сачки были и собственно вот такими сачками 25 год вот видим видим добывался янтарь вот такие даже люстры глядь какая красота так. mm. ну, да, вот, такие красивые гляньте да. шкатулочки даже как будто монеты Трубки. здесь у вас стол Смотрите. заполки взял девочек И трубки Там янтарь. Вот это да. А вот здесь вот эти невероятные камни. Просто невероятные. Блин, какие огромные. С разными мошками. Тут огромнейшая муха. Это что-то такое малюсенькое, не пойму в чем прикол. Пет на этих восемь. Ох, какие серьезные. Из них, конечно, можно сделать какие-нибудь супер украшения. В вот, разрезе даже есть. И неужели его разрезали для этого музея? Украины привезли. Могли разрезать. Красивые камушки. Каждый камень нужно обработать уже. Как И получились такие из них могут быть кулоны. обработанные камни, но, видите, не сделаны из них еще никакие изделия, Они очень красивые, разные такие, круглые, И... Тут интерактивный такой путь, на котором видно, какие виды находили насекомых, Тут, не только насекомых, каких-либо листьев, я так понял. Давайте посмотрим какой-нибудь что такое-то у нас. Буха здоровенная. Обалдеть. Что еще есть? Очень качественная такая фотография. Увидишь за 50 миллионов лет. Янтарю и такие штуки. Это какая-то то ли ягода что-то у нас так, -то -то у нас? кого-то заянтарила они по степени редкости отличаются то есть, есть которые очень редко попадаются некоторых насекомых привлекала да, смола деревьев и они туда просто-напросто да, просто сами шли а некоторые случайным образом попадали и как бы Вообще они в теме были. Тут бац, и они теперь на миллионы лет застряли в этой Смоле. Mm. Вот еще кого-нибудь покажу вам одного. Были антикупы. Ладно, еще кого-нибудь давайте. сейчас да показать. -да -да. Сразу глянем. <клёк> Что это такое? А вот, собственно, камушки. На них можно посмотреть. Гляньте, как тут. Ух ты. вот. с подсветкой. Понятно, что там находится. Или вот комар. Или кто там? Мушка. Комар вот. Самая старинная. Это вот такой вот. Самая огромная, гляньте, Вот ну, у нас большие куски камня, прямо килограммы, Сейчас посмотрим, этот объем. Ну, вот у них 700 грамм, 1,5 килограмма, почти два килограмма. Может в таком янтаре внутри кто-нибудь живет, маленькие насекомые еще остались. Эти листика делали? Деревца. Ух ты! Вот это очень красивая камера прямо в разрезе показано. Это внутренний дворик музея Янтаря. Собственно, так вот он выглядит. Здесь вводят экскурсии вот на первом этаже. Сейчас уже, конечно, немножко дождь пошел, но все равно попасть можно. Здесь тоже выставки конкретно уже не янтарные, а данного, данного э, здания. Да, какие-то показанные э, части отделки, да, как собственно, что, что было найдено. Скорее всего, при раскопках разные такие штучки. Даже какие-то убыты было найдено. Тут у нас группа животных. Блин, какие деревянные бегуры. Говорят у нас дальше что-то у нас есть еще за карта? Так у нас вот. Алло? Музей пыток тут ничего не видно так что а, ну, да, так. <смех> <смех> такие пытки собственно использовались здесь в этом помещении гляньте какой креслица да -да. такое самая настоящая пыточная решетка посмотрим, что то здесь Так, а это какой-то подвиг наверх. Это еще один янтарный зал. Камни с янтаревы. Видите? Вверх. О, Немножко капает дождь, но в целом свежо. А вот такая вот интересная, уютная улочка, не в самом центре Гданьска. Какие-то небольшие деревца такие, бонсай. Очень круто сделано. Гляньте как. И стоят парковочные на прокат электросамокаты ждут своих владельцев на точнее тех кто их арендует если вдруг пива то вот такой вот офер то что надо реально это очень близко корабль а находится он в обычном торговом центре такие маленькие домики гляньте какие крыши на одном этаже здесь магазинчики и вот такие вот прикольные, прикольные крыши с окнами. довольно светло. Вот такой музей Янтаря в Гданске, друзья. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы ничего не пропускать и... Напишите, как вам этот музей, бывали ли вы в Польше, бывали ли вы в подобных музеях, как относитесь к Янтарю. Если досмотрели до этого момента, пишите свои комментарии, начиная с фразы «фартовый коллекционер» или «бабки в шапку». Вот такой небольшой флешмоб, посмотрим, кто добрался до финала этого видео. И, друзья, совсем скоро будет розыгрыш, обязательно напишите комментарий, я разыграю целых 5 монет номиналом 10 гривен. Ну что ж, всем пока, друзья!